Мы опоздали. Здесь полно слишком передовых технологий. Остается один вопрос. Где же Райан? Кошка. Ух ты! Это же наш жучок! Впечатляет. Эй, тебе не надо это зарядить? Эй, это дорогое оборудование. Посмотрите а на эту стену. Эй, тебе не надо это зарядить? Эй, это дорогое оборудование. Тебусы. Mm, наверное, это больно. Сработали спайдер-сенсоры. Ага. А вот снова парни в форме. Лучше спрятаться. И сидеть тихо. Октавиус, что он здесь делает? Офицеры, отступите, пожалуйста. Позвольте мне. Док помогает полицейским? С ним что-то не так. А Райна позаботятся. Мне нужно узнать, как там черная кошка. Но это работа для Питера Паркера, не для Спайдермена. Кошка — это Питер. Питер, помоги мне. Это не настоящие, доктор. Чудесно, чудесно. Вот и вся моя история, Джонни. Кажется, ты серьезно влип. Ты найдешь Венома. Но как? Мои спайдер сенсоры не видят его. В этом случае Веном найдет тебя. Не отчаивайся. Где же она может быть? Мне нужно найти ее. меня нет выбора. Ну и ну. Кто это здесь? Повеселимся? Баркер, Ты же ненавидишь подобные встречи? Ненавижу подобные встречи. Послежи, Паркер. Шевелись, Файл, шевелись! Нужно шевелиться! Нужно поспешить! Нельзя его потерять! Золотой! Хватит медлить! Давай, Паркер! Осторожно ли? Ой-ой-ой! Золотой. Нельзя его потерять! Если хочешь драться, следуй за мной. Где же спрятался этот паучок? Паучок! Выходи, поиграй. Вернись сюда, делом. Где ты? Видишь меня? Не видишь меня. Иди к папе. Видишь меня? Не видишь меня? Спайди к тебе. Мозги вкусные. Вкусно! полосатый паучок! Сделано в Америке. Золотой. Мне нужны паутинные картриджи. Мне нужны паутинные картриджи.